Опять? Привет всем подписчикам. <смех> <смех> <смех> Нифига у тебя багажник. Слушай, нормально здесь спать можно? Ребята, по-моему, огонь, как считаете? Даже холодит, представляете? Смотрите, нормальная тема. Вот так погодка, ребятки, подъезжай к Флориде. Еле вижу, куда ехать. Там охрана, охранник попросил документы. Работяга мне помог. Говорит, давай, давай, подъезжай. Подъехал. Удобно, че? когда все друг другу помогают, правда, ребят? Помогайте друг другу, пожалуйста. Yeah. Good, thank you. Thank you. Okay. Тяжелая тачка, конечно, вообще. Здорово, огромная. Ребятки, самокат вообще штука незаменимая в моей деятельности. В моем образе жизни. Я сейчас еду встречаться с Ванькой. Помните Ваньку, который из Топхама из Санкт-Петербурга приехал? Вот я сейчас нахожусь в Чикаго, и он в Чикаго. И мы договорились встретиться в одном заведении. Хай. Мотоциклист здоровается. Я, видать, братишка его, тоже мотоциклист. Только маленький вырос, то у меня такой мотоцикл будет. Короче, еду в кафе встречаться с Ванькой. Он мог бы за мной заехать, но у меня свое тратковатое средство. Короче, ребятки, с Ваней посидели в кафешке. А сейчас Ваня меня добросят. Ну, здесь рядом, в принципе, я могу сам доехать, но так Ваня на мой трак посмотрит, да, Вань? Здорово! Привет! Привет всем подписчикам! Нифига у тебя багажник, слушай, нормально, здесь спать можно? Иногда пользуемся. Нормально. Так, не, не, подожди, не так, стой, надо, он складывается, давай сложим чуть-чуть. На, подержи. Ты прям сразу весь хочешь. Я буду видеоблогером, Да. точно, у меня получится. У вас такой канал крутой, ребята. Еще раз по рекламе, как называется? <смех> Отъехавший. <смех> Отъехавший. Так что подписываемся на канал Вани. Опять, опять ненавязчивая, нативная реклама. <смех> так, и теперь вот так. Да, подвинь там что-нибудь. Ну как, Вань? Я даже знаю, какой вопрос. Как Америка? Ну что за глупый вопрос? Сколько? Полгода уже, да? Ну да. А чем раз занимаешься? Да, что делаешь? Бездельничаешь. Бездельничаешь? Понял. Приехал богатый русский Ваня из Петербурга. На Стопхане заработал. На Стопхане донаты, и вот эти все дела, да? Вот так, ребята, вот она жизнь. да Вот она жизнь россиянина. Заработал в России при Путине и приехал тратить при Трампе, при Байдене. Еще и на подачке, наверное, живет. Наверное. Спасибо Путину за это. Точно. Что еще спросить, ребят? Что надо еще спросить, чтобы вам было интересно? Поскольку мы здесь оба находимся, поэтому а Особо ты не знаешь, что, что вам интересно. Спрашиваем, в следующий раз Ваня задать вопрос, когда мы с тобой виделись в последний раз месяца Четыре-пять, на лето же? Летом интервью брали, да. Но у вас так ничего дела идут, да? Я смотрю, интервью ребят берете, все классно. Слушай, ну, лучше интересно вы... Направо. Ищет интересно Хочется, что <связать> то интересное занимать. Молодцы, молодцы. Дела вроде идут, смотрю, да? Вот так, ребята, мы, мы в России не чаще виделись, чем здесь. Не то что не чаще, мы чем, там а, реже, <с да, здесь чаще видимся. Блин, сколько мы ехали? Минуту, наверное, да? Приехали, огонь вообще. Пойдем, похвалюсь. Пойдем, похвалюсь тебе. Нормально, такое местечко нашел. А я хомдип поискал, ребят. Здесь строительный магазин хомдип. А завтра мне нужно холодильник новый купить. Холодильник, что-то мой перестал холодить. Выкину просто его и куплю новый. И все. Так, давай, поехали. Первый раз. С музыкой, я скриптонита врубил тебе. Давай, буду, буду говорить, потому что... Фу, фу, потому фу. что, да, потому что заблокирует. Оттолкнись и а потом нажимай. Всего лишь, Давай, поехали. Все, с кайфом поехал, с музякой. Тест-драйв, ребят, мне нужен. Тест-драйв пока он на гарантии, чтобы его сдать, если что. Потому что Ваня весит 500 килограмм. Или сейчас уже он сказал сбросил 480 где-то. Полтонны выдерживает, да? Ну как, скорость неплохая, да? Скоро 40 лет, чем я занимаюсь, Нормально Нормальная пора? Сейчас мы вот так сделаем. Все, подножка, все четко, так что незаменимый просто. И тем более сейчас погода, вообще огонь. Сейчас сколько градусов? 20, наверное, под 20, наверное, да? больше. Потому что... Я смотрел 22. А ну-ка сейчас оглянем. А, 21, больше, да? У тебя градусник 4. лучше работает. У тебя потому что лысина. Ты чувствуешь, ты чувствуешь, я в волосах <смех> не чувствую, один градус, видишь, у меня погрешность. Все, ребятки, Ваньку проводил, он поехал домой, он здесь в Чикаго живет, а я поеду, взял свой сундучок, поеду, умоюсь вечером. Пока-пока! Ванька погнал. Вот так, ребята, так что даже в Америке вообще никаких проблем нет. Видит со своими близкими, со своими друзьями, знакомыми, товарищами. Нормально вообще на самокате, припарковал. Все, иду, Мне сейчас надо какие-то фруктики, овощи купить. Цветочки в трак обязательно надо, свежие. Правильно? Мясо, не мясо. В общем, сейчас наберу еды и все, и отдыхать. Еще багажник здесь надо какой-нибудь придумать. Вообще огонь. Завтра с утра проснусь, пойду в Home Depot. Сейчас я куплю... Холодильник установим вместе с вами его. Новенький, красивенький. Быстро вам скажу финансовый составляющий. Холодильник такой, который, который не будет доставлять вам дискомфорт, а может быть и будет каждый год, скажем так, да, стоит где-то 1000 баксов, даже чуть больше, он плюс маленький, встроенный, и там движок стоит таким образом, что он не разболтается на ходу, но это 1000-1000 с лишним баксов, нафиг он мне нужен, я куплю огромный холодильник здоровый, вот который у меня, он стоит 70-100 баксов, завтра с вами вместе купим его хватает на год, а можно еще гарантию купить и потом еще сдавать, но я этого не делаю, все понимаете, за 70 баксов, да я лучше каждый год буду новый холодильник себе ставить вот так, ребята, вечерочком вышел. Погода шикарная, 20 градусов. Гантельки, я ж не зря с собой вожу. Занимаюсь вот так вот раз, по 15 килограмм, по 30 паунтов каждый. Быстрый экскурс. Что я делаю? Показываю. А еще можно отжимание, чтобы руки не морать об землю. Вот так раз. Потому чтобы ноги никто не переехал там сзади. Ну и так далее, вы поняли. Красота, кайф. В любых условиях можно себя чувствовать хорошо и заниматься спортом. Люди даже в тюрьмах, в колониях, в лагерях занимаются спортом. А нам с вами, ребят, грех не заниматься, поэтому бежим, не можем бежать. Приседаем, не можем приседать, отжимаемся, короче, занимаемся спортом. С утра приехал в магазин, ребятки, Home Depot, Холодильники смотрю. Это, наверное, слишком большой для меня, да? Вот это тоже большеватый, а вот этот, то, что надо. 179 баксов, это как раз мой. И название точно такое же, я думаю, надо брать. Я что-то думал, они до 100 баксов 179, ну ладно. Другого цвета возьму, такой, Взяла холодильник, видите, везу на самокате, сейчас на нем и поеду, эта машина, смотрите, нормальная тема, приехал, да, сейчас будем устанавливать с вами холодильник, сидушка моя новая, Что, ребята, по-моему, огонь, как считаете, все четко держится, закрепил я его, холодит, даже холодит, представляете, крутой вариант, а то тот сломался, Два дня назад и больше не холодит. На кочках его сболтнуло где-то и движок повредился. А кушать хочется что-то сюда положить, чтобы не на один раз покупать. Теперь буду еду закупать. Ребята, забираем BMW M3 2021 года. Совсем новая. Какие вот, ребятки, все деньги спортивные, удобные. Сейчас посмотрим, сколько здесь пробег у нас. 1200 миль, ребята, это чуть больше 2000 километров пробег. Ничего такая симпатичная, конечно, но маловато, маловато. Надо побольше. Я люблю размеры побольше. Красивая, конечно, машина, да, ребят. Цвет, смотрите, прям четкий. Подходит ей. Красота. Загружу ее, пожалуй, на второй этаж. Все, забираю сейчас вот такой, ребятки, вот такой Теслу, вся поцарапанная по кругу. Клиент не отдал, на парковке мы с ним встретились и все, я поеду, забираю еще одну Джетто, автомобиль и выезжаем. Так, отлично, где-то два кулака крепим и поехали дальше. Приехал на аукцион Манхэйм, ребята. Как вы помните, я вам, по-моему, уже рассказывал, на самокате сюда запрещен въезд. Поэтому, к сожалению, придется пешком. Но, в принципе, физкультура нужна, правда? Нет, Саня, ребят, удобное приложение. Видите, сделали это даже не приложение, это сайт. Ты QR-код сканируешь в своей камерой и открываешь. Вот он, 615-я линия. Дошел я. Теперь нужно по ВИНу. 2761. Это не она. Хотя цвет грей написан, поэтому можно другие не смотреть, но бывает ошибка. Так... Это не она, не она Оп, она 2761, проверяем еще раз 392761, оно Отлично, поехали Надеюсь, что заведется, ребята так. Отлично, поехали Все, ребятки, быстренько я тачку нашел Быстренько ее забрал Сейчас супер Летим скорее грузить ее Креплю и выезжаем во Флориду, в жаркую, солнечную. Флориду. Ехал-ехал я по трассе. смотрю какая-то пробка большая. Думаю, надо свернуть, наверное, на трак-центр. Велком центр Теннесси. Называется. Welcome Центр. Поехали, доедем. Типа Рестерии. Туалет сходить, прогуляться немножко, а то уже еду без остановки насед вот как раз заехал отлично пробочка рассосется, пойду дальше Мне кажется самокат это просто тема тема незаменимая работаю на большом траке вот смотрите я нашел одну кафешку называется golden coral там парковки нет поэтому я сейчас взял самокатик свой припарковался вот здесь вот какой-то церкушки и еду Голден Golden Coral кушать. В общем, ребята, вот такая история Ходишь, еды, набираешь себе Все как обычно в буфете В кафе All Inclusive Я там припарковал где-то свой мопед Вот здесь даже стейки вам жарят В общем, красота И все, это стоит 16 баксов всего лишь По-моему, прекрасно вот так погодка, ребятки, подъезжаю к Флориде. Вот это ничего себе. Смотрите, многие водители просто останавливаются вот на обочине. На той стороне стояли машина И дальше не едут. Мне кажется, небезопасно останавливаться на обочине. Поэтому даже если придется останавливаться, то я буду искать какое-то место на съезде. Ура, ребятки, я в Флориду заехал. Катимся в сторону Орландо, где Диснейленд, а после поедем в Майами. Так, ребятки, Мерседес заставил. Чтобы его достать, мне необходимо было выгрузить Теслу и Додж. Вот он Мерлин, который я отдал. Вот он Додж, который я выгнал. Вот она Тесла. Вперед поставим Теслу, наверное. Я думаю, это будет лучше. Заводится, кстати, она таким образом. Ключик кладем, как вот здесь показано. Видите, вот сюда. Все, теперь назад. Теперь назад. Лей вперед. Отлично. Ребята, приехал в город. Называется Юпитер Интел Колонии. Довязить сюда я буду мустанг. Куда-то вот сюда. Но для этого мне нужно много-много машин выгрузить. Будем заниматься. Вот так, ребята, ночная работа проходит. Некогда было машины переставлять, поэтому пришлось прямо вот сейчас при клиенте. Я у машины стоял самая последняя Ford Mustang. Доставал ее, выгружая БМВ 5, тройку, точнее, тройку и джетта. Но ничего страшного, завтра Джета с утра выкидываю, потом троечку выкидываю и. На этом, в принципе, с этими машинами покончено. Так, ну ладно, пойду забираться, загонять машину. Ребятки, совсем стемнело уже, еле вижу куда ехать. Но еще одну машину сегодня надо забрать обязательно, клиент уже ждет. Ребята, опять меня самокат мой выручает, видите? На дороге встал, а сюда я заехать не могу. Здесь очень узко. Здесь я просто не проеду. Поэтому еду к клиенту, что делать. Нормальные такие домишки, да, ребят? По несколько миллионов долларов, я думаю. Нормальное такое, безопасное место. Еще бы оно было опасным. Там охрана. Охранник попросил документы. У меня позвонил клиенту, говорит, пропускать его или нет. И пропустил. Ребята, приехал на самокате к клиенту. У него там и Макларен, смотрите, Audi RS7, Мерседес Ты хочешь мне чтобы вы поставить Put inside, right? oh, yeah, yeah. Thank you. Ребят, нормальный такой клиент говорит, да-да-да, давай, что, крышу тебе открыть? Я говорю, открой, И он говорит, положишь внутрь самокат. Я вот самокат кинул, ребят, еду не спеша. Вот подъезжаю уже к охране на кабриолете. Ничего тогда, ребят? Так что жить хороша. Ну-ка, врата. Или отними те врата. Вроде те. А, это я не туда подъехал. А, нет, я туда подъехал. А что вы вот тогда с первый раз не открываете? Поехали. Сейчас план, ребят, такой. Я хочу сразу машины переставить, так как нужно. Эту сразу малышку вперед самый поставить, вниз. Придется вот в этой темноте сейчас ковыряться. Ну а что, куда деваться? Кому сейчас легко, правильно? Сегодня, ребята, супер просто продуктивный день. Я сгрузил две машины, одну забрал. Подъезжаю сейчас на утро в Майами к месту, где я завтра скидываю еще две машины. И потом уже выезжаю в город Наполс, есть такой рядом с Майами. Там тоже загружаю. Короче, завтра куча тоже дел, не менее такой плотный день, чем сегодня будет. И вот, ребята, только такая работа, вот в таком режиме, в плотном когда тебе тяжело, когда тебе сложно, когда ты весь, блин, спотевший, и вот сейчас искупаться еду, только тогда ты получаешь самое сильное удовольствие от э, отдыха, от развлечений каких-то, от каких-то поездок. потом, когда ты плотно-плотно поработал, ты можешь себе позволить хорошо отдохнуть. Такая вот история, ребята. Еду в маяк. Подъезжаю уже.